Вот в этот момент происходит четвертый замечательный пункт, так называемый отдай себя. Когда человек отдает себя, кажется, в чем Аристотель, через него начинает течь, если здесь наша человеческая, личная, витальная, жизненная энергия наполняет каждое наше действие то в случае «Отдай себя!» нас начинает наполнять энергия другого типа, энергия другого качества. Мы говорим о том, что человек харизматичен. В языке у нас есть такое выражение «харизма». Через человека течет Нечто, некий, кто-то называет это божественный свет, кто-то называет это просто свет, кто-то называет это некая сила, но это точно не его личное, понимаете, потому что как личности мы все слишком малы, как личности мы не можем оказывать тотально огромное и настолько всепоглощающее влияние на жизни других людей и на процессы в обществе. А вот как представитель, как инструмент другой воли можем? Я часто привожу эту фразу, но она идеально, просто просто идеально. Мать Тереза говорила о себе: "Я маленький карандаш в руках у Бога, который пишет письмо любви людям". Понимаете? Вот она, вот она, острие, вот этот графит, то есть все. Отсюда карандаш, и вот она с собой такая есть. Она себя познала, она себя собой управляла, она себя реализовала, и дальше она себя отдала. Для проведения энергии другого порядка. Не обязательно становиться духовным деятелем. Нет. В любой деятельности можно быть карандашом. Просто это будет нечто, и не важно, что у вас. У вас может быть ресторан, у вас может быть какой-то бизнес, у вас может быть какое-то кафе, но почему-то именно в вашем ресторане, кафе, в вашей школе, детской школе, масса детских школ, но почему-то у вас с детьми происходит такое, да еще и происходит с родителями, и как-то еще и происходит с преподавателями, что эта школа на голову выше, чем все остальные. Есть в школе такие учителя, просто в обычной школе. Вы же знаете, вы, вы помните таких учителей? Я уверена, их на всю жизнь запоминаешь. Все. Они себя выстроили как специалистов, они себя реализовали, и в какой-то момент они выбрали отдать себя некой своей идее. Мы не говорим сейчас слово «Бог», мы говорим о том, что есть некая высшая идея, которую вы себе даете. Смысл! Но как только вы себя отдаете, как ни странно, вы получаете вот этот путь, вот это вот всё, что три пункта, это путь к своему призванию. А вот этот четвертый, это путь к своему предназначению. И понятно, все это.. Схему, которая сейчас уместилась, мы будем в остальные дни раскладывать, рассматривать ее отдельные аспекты на уровне конкретных действий, что будете делать конкретно вы для того, чтобы продвигаться по всем этим пунктам, где есть какие-то ловушки и так далее. Но сейчас я хочу, чтобы вы поняли и уже прикунули, где у вас проблемные зоны. Где у вас то, что вы смогли, сделали, у вас получилось? Где основные затыки? Даже с первого приблизительного взгляда вы уже понимаете. Ответы заложены уже в этой схеме.